То там все машины заезжают в эти ворота, а сейчас Санька заезжает. Саня, привет передай. Привет. всем. Друзья, всем привет. И... По каштанчику решил его оставлять себе. Но дело вообще не в каштане и дело вообще не в себе. Так, значит по сараю ролик будет в среду. Сегодня у меня внеплановый ролик. Сопли особо возить не буду Рассказывать Пятое, десятое Тоже не буду, буду по конкретике Так что ролик досматриваем до конца Чтобы потом не возникало Вопросов А что так, а сколько, а как, а зачем И так дальше и тому подобное Поэтому Вникаем, кому интересно Значит смотрим Вот этих именно Свинюк Породы тренд. У меня было 10 штук. Здесь часть и части отсадил, потому что не в базе. Одного из них мы вот буквально на днях пустили на мясо. То есть кольнули, взвесили, узнали какой вес и продали. Продали мясом, Но дело не в мясе. Я вычислял, эти поросята рождены. 16 числа. 16 сентября был опороз. Я подержал там месяц и, может там с небольшим а, месяц с небольшим со свиноматкой и отключил их от свиноматки и начал кормить. В то время как я их начал откармливать, я начал с первого дня считать корма. Сейчас я вам покажу список, где я писал все корма. Сколько уходит кормов. Сколько я.. Насыпал, все время на, на записывал. Каждый момент, когда я им сыпал в эту кормушку, я это все записывал. Поэтому я высчитал, сколько надо корма. Вот мы взвесили того кабанчика, который у нас пошел на мясо. Он вышел весом 134 килограмма. 134 килограмма. И он, я скажу, он был короткий, но такой, да, хорош уже. Короткий, но сбитый. А эти не такие короткие, эти длиннее, но худее. То есть вес примерно тот же самый. Ну, хотя вот как этот вариант, это, наверное, и побольше будет вес. Это тоже длинное, вот длинное. Ну, короче, вот так. То есть 134 килограмма всего веса получилось в кабанчику. Корм останавливаем считать и сейчас я вам покажу, сколько ушло корма, сколько они съели от начала до конца до этого веса, что их можно пускать на мясо. Сколько ушло корма за шесть с половиной месяцев. Порода Петрен, Петрен, повторюсь, нечистый это повесть Петрена, свинка Киевская генетика. И хряк мой Петрен. Своим хряком вот такие вышли поросята. И вот такая вышла генетика. Генетика хорошая, поэтому и растут хорошо. За 6,5 месяцев вот такие кабанюры это очень, ну не супер, пупер, прям может у кого-то лучше, но у меня такой результат, и я им более чем доволен. То есть считаю это хорошие результаты в моем подсобном хозяйстве этих я отсадил, но чтоб больше места им потому что здесь убрать уже нереально одного убрали их сейчас 9 штук осталось поэтому вот так, показываю сколько съели и сколько ушло все конкретно, четко, ясно и понятно дюрков уже нету ролик тоже в, среди, в среду будет насчет дюрков, я там еще и отвозил одного на дом покажу тоже все, дюрков нету, сейчас убираем, дезинфицируем, все вычищаем и следующую партию, как будет, будем запускать. Вот этот хряк мой Петрен, которым покрыта была свиноматка, поэтому поросята такие, ну типа, типа нечистый Петрен. Пользовался на старте поросят, как они были при свиноматке белков, витаминно-минеральной добавкой водолага, фирмы водолага, давал предстарт и потом пошло старт гровер, ну и финиш пользовался нашей добавкой, без всяких там химикатов то есть хорошая добавка рекомендую, ну и вы и так видите как свиньи у меня растут, поэтому доказывать распинаться, разрываться смысла нету. подсчет кормов я остановил он дошел почти до Плитки уже. Это я записывал дырку у маленьких, но я их продал. Так, вот они. 10 штук родились 16 сентября. И пошел старт. И пошел, пошел, пошел, пошел. Получилось у нас по 10 штук. По 100, ну я считаю 134 килограмма 10 штук. 10 штук. Вот вес 10 штук я взял по одному там хотя есть и больше и меньше то есть я взял по этому одному веса всего в 10 штуках на данный момент в 6,5 половиной месяца тона 340 веса живого тона 340 корма они съели вот это мы все посчитали сани пересчитывали 3 раза вот перед съемкой видео корма съели 2 тонны 908 килограмм расход корма э, значит расход 2 тонны 908 килограмм делим на общий вес, который в 10 штуках тона 340 и получаем 2 килограмма 170 грамм на живой вес прироста то есть корма мы тратим 2 килограмма 170 грамм, чтобы вырастить 1 килограмм живого веса и тут я написал итогу 270 на 1 килограмм живого веса то есть 2, ну это понятно 2 килограмма 170 грамм на 1 кг живого веса то есть поросенка, чтобы выкормить такого, как у меня, 134 килограмма это нормальный вес, ну хотя уже с передержкой он хорошо растет до 110-115 килограмм даже до 105 быстро, потом замедляется сейчас еще медленнее будет ну я их там оставляю, то на свиноматке то, то, то, то, я их сейчас уже так кормить не буду Итого вот поросенок 134 килограмма, как мы кольнули, предыдущее видео зайдите, посмотрите, там и веса и взвешивали, все есть. 134 килограмма берем на 2 кг, то есть 2 килограмма 170 грамм корма на 1 кг, выходит 290 кг Я потратил корма от начала до закова поросенка. То есть, вот поросенка до того, как пустили его на мясо, 134 килограмма, я потратил на него одного 290 килограмм готового корма. Я считать не буду, что я покупал корма по 2 гривна тону в прошлом году, по 3, по 4. Этого я считать не буду. Ну, то, то уже лично мое. Там сколько у меня выходит... 2 килограмма 170 грамм сколько по деньгам Ну, у меня не в моем случае и вот ответьте мне пожалуйста на вопрос нужен ли мне гранулятор с такими результатами я думаю нет лишний головняк лишняя головная боль лишние затраты времени и так дальше вот у меня без всяких грануляторов без всяких там супер пупер все по обычному 290 килограмм. 290. И то я знаю, что есть, им хватает 240 килограмм, 250. У меня 290. Ну да, не супер пупер, но результат очень хороший. С моими, ну грубо говоря, с моей генетикой, с моими условиями, с моим кормлением. У меня нету там пшеницы, ячмень, кукуруза. У меня бывает то одна пшеница, то сейчас появилась ячмень, пшеница. То есть, я а, и горох. Добавляю горох, потому что я гороха набрал по 2000 за тонну в прошлом году и у меня еще есть до сих пор. Поэтому, то есть, у меня нету правильного рациона. У меня неправильный рацион. Я даю все то, что есть и добавляю на старте, предстарте и гровере БМВД водолага. Его много кто знает, то есть, пользуется спросом, отзывы хорошие за это БМВД. И вот я взял 10 штук, от начала до конца, посадил их полностью уже отдельно от свиноматки и начал все записывать. Все записывать вот со старта. И пошло, пошло. Пред старта я потратил э, 10 килограмм. Всего пред старта на выводок пошло 10 килограмм, потому что они очень плохо ели пред стартом с 10 дня. И я на них потратил, пока они были при свиноматке всего 10 килограмм. А это все старт вот у меня. А это я перешел на Гровер. И пошло, пошло, пошло. Это у меня записано Порос. Ну, это я для себя у меня был тогда Порос. И пошло, пошло, пошло. Я начал записывать, записывать, записывать. Вот так. И мы с Саней все посчитали четко. Три раза. И все. Даже Саня, не понимая в свиноводстве, говорит, это очень хороший результат. да mm -hmm. Ну, грубо говоря, тон 900 килограмм на три головы. Ну Не то на чем-то, как раньше кормили, а 900 кг на 3 головы. Ну, это я даже увеличил. То есть на одного поросенка от начала до конца, до 134 кг, вам надо 290 кг корма. Все время задают вопрос, сколько надо, чтобы выкормить хорошо, хорошего поросенка. Ну вот, более-менее нормальный. Вам надо 300 кг. Я округляю корма. Затрата. Понятно. 2 килограмма, 170 грамм на кг живого веса. Вот и так. 270 на килограмм. Ну, кто понимает, тот понимает. Кто... Я так стараюсь объяснить для тех, кто не понимает. Но это все идет с предстартом, стартом, гровером. То есть везде добавлял белковую добавку нашу, которую мы сами производим. Киевская область, село Плохтянка на заводе. Вот так. Прошу любить и жаловать. Новый результат. 290 ГГ. На одного. И то было бы меньше. Это я затянул 134. Надо было взвешивать, когда 120. Было, то и хватит останавливаться и считать. Тут было бы меньше. Это будет правильно. Они хорошо стартуют до сотни. До первой сотни. А дальше замедляется. Поэтому и все и комплексы Сдают на мясокомбинаты, на колбасне с весом 110-115 килограмм. Я уже не раз разговаривал, приходит 110-115 килограмм, даже 90 бывает. Потому что они хорошо растут. И затраты меньше корма. Ну, я чуть придержал. Ну, все равно, как есть, так и показывают. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание. Сделали тест, так сказать, тестировку от начала до конца, сколько съели? 10 штук. Съели 10 штук. 2 тонны, 908 килограмм. Сейчас у них веса было 1340 килограмм. Но уже одного нету. Кстати, и второго заказали. Все тогда. Всем пока. Всем счастливо. А мы с Санькой дальше в бой. Борька Саньку укусил. Так а за что, заляжку, да? Ну и куда укусил? За яйцо. Саня укусили, не за яйцо. <смех> ну ничего. Так что, друзья, такие <смех> результаты. И вот вам. С уважением. водолага. Вот так. С уважением водолага то есть сделал все для вас показать вам мне говорят, что ты записываешь на дверях то на дверках а потому что у меня вот здесь лежит всегда маркер я ведра вот тут и мне не надо бежать куда-то в тетрадку записать или на листик мне очень удобно я в рукавицах весь грязный выношу ведра остановился взял маркер записал Поэтому мне тут удобно. Я ничего не пропустил. А если бы записывал где-то в тетрадке на листику, то б да. Что-то бы не записал. А это я все четко записал. Вот так. Пока.